Всем привет! Сегодня хочу показать вам рецепт своего хлебушка для хлебопечки. Я сейчас практически не покупаю уже хлеб, а пеку его сама. Получается хлеб очень вкусный, равномерно пористый и его главное преимущество то, что он практически не крошится. Готовится хлеб проще простого, главное соблюдать поочередность продуктов, которые мы будем складывать в хлебопечку. Для начала я крашу дрожжи. Вы знаете, я всегда использую, использую живые дрожжи. Можно, конечно, заменить их и сухими. Наверх на дрожжи сахар и слегка тепленькую водичку, где-то градусов 35-36. Наверх на водичку у меня пошла мука. И теперь мне нужно добавить в совокупности 30 грамм сметаны с маслом. Я обычно кладу... 15 грамм 15 грамм сметаны 15 масла либо можно полностью заменить сметаной но мне так кажется вкуснее наверх сюда где-то столовую ложку растительного масла и соль на самый верх ставим на замес у меня это будет режим обычный классический там по моему 3 18 он печется полностью со всеми с двумя подходами и замешивается вот такой вот небольшой колобочек когда тесто вымешается, оно перестанет абсолютно липнуть к стенкам, и вот получится вот такой вот небольшой колобочек теста, который чуть больше кулака, а из него вырастает вот такая вот красивая буханочка, которая печется. Я обычно ставлю на самую темную корочку, она у меня все равно не получается самая темная, это у меня самая темная корочка в моей хлебопечке. Вот такой вот глухой звук. Очень-очень-очень вкусный хлебушек получается. Обязательно попробуйте. Сейчас мы его разрежем. Это у меня уже вчерашний хлебушек. Потому что сегодняшний нужно накрыть полотенечком и дать ему полностью остыть. Хорошо, если на решетке. А если нет, то просто его несколько раз переверните, чтобы он не запрел снизу. И уже можно кушать после того, как остынет. Очень вкусно. Обязательно попробуйте. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.